Когда в 2011 году арестовали Алиса Беляцкого, я надевал рубашку с ее фотографией в различных мероприятиях в поддержку его. Потом Алиса освободили и чуть позже арестовали меня. И Алис надевал рубашку с моей фотографией. Не знаю, придется ли ему надеть когда-нибудь опять рубашку с моей фотографией, но знаю точно. Алис и его друзья, также наши друзья-единомышленники в тюрьме, чтобы наши дети никогда не надевали те черные рубашки э, с фотографией э, своих друзей, родных, единомышленников. Алис, Валентин, Володя и дорогие наши друзья-заключения, мы гордимся вами. Мы восхищаемся вашим мужеством, мы любим и ждем вас на свободе. Лукашенко, уходи. Путин, отстань. Диктаторы, прочь руки от, от своих народов. Международные организации правительства демократических стран. Не торгуйте правами человека. Плата за это, жизнь и свобода, также трагедии наших людей, да не только наших людей. Когда-нибудь, э, к сожалению, ваших тоже.